Всем добрый день! Сегодня я вам покажу каталог от компании bon Prix. И мы здесь уже с вами видим, что это апрель-май. И давайте же посмотрим, что компания нам предлагает. Какие-то вещи я буду комментировать, возможно, какие-то просто мы с вами вместе и посмотрим. Ну что же, Поехали! вот эти вот брючки и давайте посмотрим стопроцентная вискоза сейчас постараюсь вам показать поближе сфокусировать очень интересный принт 1290 рублей здесь они у нас представлены в разных расцветках вы можете посмотреть более Скажем так, выбор по дизайну и стилю можно посмотреть на самом сайте Бонприкс. Очень интересные брючки и цена у них недорогая. В принципе... Очень интересный комбинезончик льняной, кстати говоря, 2890 рублей. Сейчас постараюсь показать вам поближе и сфокусирую. Вот вы можете видеть, здесь у нас представлено в двух оттенках. Это черный и такой вот оливковый цвет. Стандартный вырез горловины, как вы можете видеть. Комбинезончик такой свободный, легенький. И в нем будет очень удобно ходить летом. Сейчас посмотрим. Он у нас, значит, смотрите, 55% лен и 45% хлопок. Так что состав очень даже неплохой. Я думаю, что стоит присмотреться к данному комбинезончику. Особенно тем, кто любит свободную одежду, на лето это самое то. неплохие брючки я тоже такого плана люблю одежду и это у нас брюки карго 2590 рублей ошеломительный состав 97 хлопок и 3 процента эластан Честно говоря... хочу рассказать вам о, о одежде базик скажем так в коллекции Bonprix очень приятные цены на футболочки на топы и на футболочки пола Собственно говоря, в основном они все состоят из хлопка. Вот здесь вижу 90% хлопок и 10% вискоза. Но более подробно, более такой, знаете, хороший выбор можно опять же посмотреть более подробно на самом сайте. В журнале обычно у нас подбирается по, по э, сезонам да, но сейчас у нас впереди с вами лето поэтому компания подготовила собственно одежду для лета так давайте посмотрим что же у нас дальше кстати говоря следующая линейка John Banner мне у них тоже очень нравятся всякие интересные кофточки блузочки у них такая свободная одежда casual, поэтому те кто любит такое welcome как говорится ну, конечно, здесь мне понравилась футболочка из коллекции Body Flirt. 1190 рублей она стоит. И давайте посмотрим. Здесь очень интересное такое, знаете, сплетение. Интересно посмотреть, конечно, футболочку, вид сзади. То есть я так понимаю, что сзади тоже что-то должно быть. Очень красивый такой красный. Хотя на самом деле это на фотографии в журнале цвет такой малиновый больше. А на камере сейчас, конечно, показывает такой красный цвет, яркий. И давайте посмотрим. 95% вискоза и 5% эластан. Очень красивая футболочка, но в черном, конечно, это самый топ. Хотя, наверное, многие из вас знают, что на лето не рекомендуют носить темную одежду, в том числе черную. удлиненного покроя 2890 рублей и давайте посмотрим она у нас из стопроцентной вискозы кстати говоря эту блузочку можно носить и с леггинсами и даже с бриджами и с шортами я думаю что с джинсовыми, в том числе она подойдет очень такой интересный стиль такой восточно-азиатский мне очень нравится очень даже неплохо В конце каждого журнала, напоминаю, есть а, таблица размеров и а, также есть бланк заказа, в общем-то, и правила пользования, правила возврата товара, если он вам не подошел. Ну, посмотрите, какое очень красивое платье, просто волшебное. Давайте посмотрим. Оно из стопроцентной вискозы, и а, я вижу, что... Его цена 2090 рублей. Я вам хочу сказать, что на самом деле в компании Bond я уже э, не первый раз покупаю вещи из вискозы. Вещи очень качественные. Я ношу платье очень долго. Ну, конечно же, не каждый день, да, но оно просто волшебное, оно из вискоза, оно длинное, и если кто-то думает берите не думая да главное подберите правильный размер потому что действительно качество на высоте но вот это вот конечно же платьишко тоже интересное темно-синий бежевый в цветочек черный и красный у них есть еще но вот темно-синий интересный такой цвет я думаю что как раз таки можно его тоже рассмотреть ну что ж, в общем-то мы с вами закончили просматривать каталог. Если вдруг какие-то у вас есть вопросы, пишите в комментариях, буду вам отвечать. Всем отличных выходных, всем пока-пока!